Я сражаюсь, чтобы мои дети жили и ставили ставки на самом честном букмеке. Ура! <звы> Ты про тех, кто носил форму Хьюго Босс? Или про кого? Просто логотип полукрана отвлекает. Нормально.